Здравствуйте все, меня зовут Елена. Я хотела сказать несколько слов по поводу семинара, который называется «20 занятий по чакрам». В общем, я забыла точное название, но не важно. На данный момент я прошла 9 занятий, мы разобрали чакру корневую, «Оладхар», Сладкий и манипуру. То есть мне еще предстоит 12 занятий пройти, где я тоже узнаю много нового. И в общем-то за те занятия, которые прошли, ну, в общем, то, в каком состоянии сейчас, с каким настроением, то есть это совершенно не то, с чем я пришла, потому что приходишь, как правило, всегда с проблемами, которые ты не смог решить каким-то способом, поэтому вот ты пришел туда, где тебе кажется, что вот это должно помочь. Да, это действительно работает. Да, я это чувствую и на своем здоровье, я это чувствую на отношениях с близкими, я это чувствую на отношениях на работе, я чувствую это на своем самозастоянии, на своем настроении. Хотя иногда, конечно, оно ну, бывает. Вот где-то там сложно, что-то там мне там где-то поныло, пополело, где-то там некомфортно. Но потом, когда это проходит, ты себе открываешь какие-то новые силы, новые какие-то ресурсы. То есть что-то вообще видишь совершенно по-другому. Ну и действительно, как вот правильно говорят, изменить сам, мир изменится вокруг, себя, вокруг тебя. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мир изменился, приходите. еще можно подключиться, пройти этот цикл до конца, либо пройти его сначала. Я надеюсь, что он повторится еще раз. Спасибо.